Всем привет, дорог. С вами Артём, и вы И сначала всех с наступающим! Сегодня 30 декабря, и этот ролик, скорее всего, будет тоже с тобой дня У меня, как всегда, снял и выложил, но мне суть важно э, Ребят, подведем итоги входящего года Это, в принципе, главное, что в этом ролике Мы набрали за этот год 3727 просмотров Это пипец, как много, в принципе, количество при подписчиков подписчика 32 подписчика Это тоже э, мы сделали в районе 18 видео, если я не ошибаюсь, на всего Заметил то, что вам нравятся колонки ну, Блин, у меня был один обзор на колонку И, и то занял половину всех просмотров, потому что он на канале Это круто, ребята, поэтому постараюсь постараюсь клавить обзор на колонки. Видео не было уже в линии месяца И да, я знаю, мне просто нечего снимать Я хрен знает сейчас, что мне делать Сейчас пойдут новогодние каникулы Отпуска у всех и я буду стараться как раз таки снимать. У меня есть небольшой стейлер. Вот такая замечательная штука. Я думаю вы уже поняли, это гребаный VR шлем. Я не знаю, что в нем снимать. Обзоры на него в принципе запилить то можно, но весь момент в том, что в нем нету чего-то, что может удивить людей какого-то лава эффекта, потому что это что-то технологично. Все, что у него, из у него есть технологичное? это гребаный путь, который идет к ну, Небольшой такой жестик, который подключается к по боготусу к телефону, и там можно что-то убрать в грушку. и не более. Единственный момент, да, в чем, из-за чего было бы интересно его снять, Эль ролик будет, скорее всего, последний в этом году, если завтра мне не приспичить, снять небольшую ложки. Я не знаю, на минуту 10-15, но более попробоваться просто в этой сфере, как у илюхи видео в области и так далее. Просто вот один разок испытать это на себе потому что есть много интересного что хотелось бы отснять это как у меня изменилась ампатура за это время само рабочее место если я не знаю нет там, там короче есть подсветка еще за столом там где-то видно не видно фиг знает цвет отвечать не хочется и да ребят я стараюсь улучшать свой контент за последние месяцы и, наверное связался с пятью компаниями одной из которых была олло это ребята которые производят крутящиеся вентиляторы, которые делают голограммы, наверное, на канале Устаса как просто видели. Я пытался связаться с ними, чтобы сделать коллаборацию и отснять видос, но все компании, с кем, я, с кем я связывался, они в основном, несмотря на количество подписчиков, не перезвонят, и вопрос сразу, говорят, ты грёбаный нищеброд, давай-ка вали, мы к кому-нибудь более популярному. Ох монополии жестко. Но ну, не суть важно. Ребята, давайте сразу договоримся. В следующем году я постараюсь улучшить для вас контент, но вы при этом будете ставить больше лайков, чаще подписываться и давайте репостить, потому что вас больше, следовательно, я могу подключать уже рекламкой спонсоров, партнеров. Следовательно, у меня появляются деньги на эти деньги. Я бы лучше покупаю гаджеты для вас или договариваюсь с какими-то компаниями и беру... У них гаджеты, чтобы сделать для вас обзор Следовательно, повышается качество контента, так как я могу докупить оборудование, что угодно Повышается э, количество видео За там, месяц, условно, да, допустим, с одного двух видео вырастет до 4, 5, 6, 7 и так далее Зависит так, уже от вашей активности и от моей занятости, так как сейчас идет такой момент, что экзамены и все дела нужна, подготовка и так далее. Год был жестким. Да, за 10 месяцев мы реально хорошо поднялись. Мне это нравится. Я собираюсь это продолжать, и это будет круто. Ну, ребята, и в принципе я думаю, на этом можно заканчивать. Говорить мне больше нет. Сейчас еще раз выступающим Всем спасибо за то, что были со мной весь этот год. Ребята, давайте ставим лайки, подписываемся, репостим, молодцы, колокольчик не забывайте, а то можно там, но сейчас он говорит, ребят. Ваша активность повышает активность в мою YouTube, ютубе, я и чуть-чуть и так далее. А ребята, давайте всем удачи в этом году, в следующей точной Ну, будем подниматься дальше, будем делать все круто и весело.